красивее снять, залезая повыше. За моей спиной долина вся в воздушных шарах, они как елочные игрушки. Праздничное настроение такое новогоднее. Большое количество китайцев, И вот сейчас они уже все в небесах, в хорошем смысле этого слова. Хороший вопрос. Все воздушные шары прозлетались. За моей спиной вы видите очень уютный дворик. И здесь, помимо вот этих вот растений по бокам, есть еще шикарный. Вид. Да, да, да, да. Здесь и мечеть тебе. Магазинчики. Готов это увидеть? Так, да, -да. Заходите, посмотрите. О, класс! Это все внутри скальной породы один из работников видел мой YouTube канал и сделал мне очень хорошую скидку. Я а так сколько здесь, стоит здесь э, Хороший вопрос. Здесь номер вообще стоит минимум. Это где-то от 80 лир в низкий сезон с человека. В летнее время, высокий сезон, это где-то начинается от 150 лир. Ну а сейчас я вам все покажу. Это все входит в стоимость. вам вот туалет, то есть все цивилизации. Этого так не хватало, когда мы жили в палатках в этой холодрыхе. Вся долина освещается воздушными шарами. Да, вот так вот за какие-то 15 минут может чуть больше, все воздушные шары прозлетались, и теперь это место какое-то даже пустынное. Сейчас будем западать с таким вот видом. Джон из Кореи. Игорь, давай расскажи. Что это такое? Принесли турецкий завтрак. А Что это, это такое? Тосты, сыр, оливочки. Ага. Очень все аппетитно. Хлора каньон. Вот красивый. Здесь мы были, здесь мы были. Вот. Здесь мы были. Много, кстати, для церквей христианской культуры здесь был свое время рай. Вообще очень здесь все пропитано историей. Буквально на днях один из рыбаков, который живет в кейсари нашел окаменелость, которая 7 миллионов лет. Представляете? Друзья, мы сейчас находимся на очень красивой террасе, которая находится в центре фактически, так и здесь большое количество отдыхающих, которые приезжают полетать на воздушных шарах, на баллонах. Рядом со мной Ахмед, которого я хотел бы поспрашивать вопросы, которые вас очень интересуют. Меня спрашивали, отвечаю. Итак, Ахмед, скажи, пожалуйста, сколько стоит полет на воздушном шаре? Баллон стоимость полета на воздушном шаре постоянно меняется зимнее время от 150 евро летом обычно около 200 евро с человека скажи пожалуйста какие нужны документы и как оформляется полет на воздушном шаре для полета на воздушном шаре туристу не нужны никакие документы нужно просто приехать в каппадокию и полететь Обычно шары летают над Гюреме, но траектория полета зависит от направления ветра. Обычно это Гюреме, Розовая долина или Долина любви. Сколько людей помещается в корзину воздушного шара? Существуют разные размеры корзин. Для приватных туров это может быть 4, 12 или 16 человек. Более популярные корзины на 20 человек. Но есть и такие, которые вмещают 28 человек. Сколько стоит приватный полет? Цена стартует от 3000 евро, независимо от количества людей. Откуда обычно стартуют воздушные шары и куда они прилетают? Шары всегда взлетают в одном месте и приземляются уже в другом. Это зависит от ветра. Шар может приземлиться в долине любви или в долине Пашабак, или в любой другой долине. Никогда не знаешь, куда приземлится шар управляет воздушными шарами и как можно стать пилотом? Сначала два года нужно учиться в университете, затем один год практики. В общем три года уходит на то, чтобы научиться управлять воздушным шаром. Сколько стоит один шар? Я точно не знаю, но думаю, что от 50 тысяч евро. Правда ли, что в этом году Китайцы выкупили все полеты на протяжении месяца. Да, Каппадокия очень популярны во всем мире, в том числе среди китайцев. И с середины сентября по середину октября их приезжает очень много. И иногда стоимость полета достигает от 400 до 500 евро с человека. Круглый год работают э, воздушные шары. Да, шары летают постоянно, если позволяет погода, если нет ветра, дождя или снега. Какое время года лучше всего полетать на воздушном шаре? Обычно, если вы любите лето, то лучшее время для вас – это лето. Если вы больше любите осень или весну, то это время для вас, потому что краски отличаются от времени года. Для меня лучший вид на Каппадокию зимой, когда лежит снег. Летом обычно хорошая погода, и шары летают практически каждый день. Зимой часто дуют ветра, и сложно угадать с погодой. Сам, ты сколько раз летал на воздушном шаре? Я летал три раза. Сколько воздушных шаров одновременно может взлетать? Более 100 шаров в день. Сколько примерно в зарабатывает в день на воздушных шарах? Это сложно скалькулировать, но думаю, что от 300 тысяч евро в день. Как часто летают русскоязычные туристы? Обычно они прилетают в южную часть, чаще в Анталию. Но в последние два года много русских туристов приезжают в Каппадокию и тоже летают на воздушных шарах. Живут ли здесь иностранцы, в частности, русскоязычные? Да, у меня есть русский друг, который живет здесь. В основном сюда приезжают на ПМЖ из Европы. Есть у меня знакомые и из Франции. Сколько здесь стоит недвижимость? 1 плюс 1, к примеру. В Гюреме недвижимость очень дорогая. 2 плюс 1 может стоить 1 миллион евро. Если дом можно переделать в отель, то цена в миллионах евро. Давно здесь воздушные шары начали летать. Туристы начали приезжать в Каппадокию 30 лет назад. Но тогда это место еще не было так популярно. Шары начали летать 25 лет назад. Развитие туризма в Каппадокии началось 14 лет назад. За последние полтора года появилось очень много китайских ресторанов. Почему так? Потому что много китайцев приезжает в Каппадокию. Они же и открывают здесь рестораны. Сколько здесь э, в среднем стоит э, снять номер? В нормальном отеле средняя цена за комнату на двоих – 200-250 лир в сутки. Это нормальная цена. Или от 100 лир с человека за стандарт комнату. В высокий сезон цена от 150 лир с человека. Есть и дорогие отели. Например, в Учхисаре. Самый дорогой отель – Ердер. Комната стоит 2-3 тысячи лир в сутки. В Гюреме можно найти номер в отеле – высокого класса за одну тысячу лир в сутки. Я задумал сделать статую красивой девушки, да, правильно дело, да? О -о -о. ну что, что делаем? Сделаем статую, да, красивую статую такую? Очень хороший парень, кстати. Я вижу по глазам. Ну что -то борода -то, ты, борода, ты мне рассказываешь, там это вот, самое. Вот, а видишь, что бьется такой. Так, ну, парень душа. Да. Зовут баран. Баран. Ряд. Баран зовут. Так что не смейтесь, это мой друг. Вот и учитель. Это мой учитель. Глинных дело мастер. Баран. Ой, как красиво. Ну очень хорошо получилось. Никогда у меня еще так не получалось. Мы находимся в городе Аванос. Это гончарный край. Городок он большой и очень такой насыщенный магазинчик, особенно в центре, связанный естественно с гончарным делом. Пожалейте 20 лир. Всего лишь 20 лир. Вот сделали Назар Давыдов с бараном с моим моим другом. Хороший такой паренек вот такая вот классная самая, друзья Друзья, прямо сейчас покажу где я остановился для того чтобы вы понимали сколько что стоит это апартаменты в центре гереме это каппадокия и сейчас вы увидите своими глазами как это выглядит высокий сезон естественно цены подороже от 100 лир и выше сейчас мне это обошлось 70 лир так что давайте пойдем и посмотрим вместе как это все выглядит мы заходим в такой вот небольшой лесенке попадаем сразу же в коридорчик, где есть ванная зона и туалет, и небольшая раковина неудобная, правда. Заходим внутрь и попадаем в очень уютную комнату. Я здесь сегодня спал, мне очень понравилось, комфортно, тепло. Есть вот такой вот нагревательный прибор, есть батареи, но я их не включал. Большой шкаф спрятаны вещи розетки одна лампочка-то не работает интернет достаточно хороший телевизор работает но не работает пульт этого я не пробовал здесь можно даже в принципе что-нибудь кидать чтобы потрескивал но самое главное друзья не это самое главное что вот за этим за этой дверью и так выходим на наш собственный балкончик вот такой вот балкон, своей прилегающей территории. Здесь можно ставить машину. Я машину поставил несколько с другой стороны. Но здесь, можете обратить внимание, есть прямо исторические артефакты во дворе и воздушные шары сверху. Видите, прямо домиком они летают. В этом магазине есть мастер, который расписывает глиняные тарелки очень красиво по своей технике. Сейчас нас ожидает встреча с прекрасным. В один магазин, где э, вот мастер называет это кружева. Он берет и краской мелко точечно расписывает это все. На одну вот такую тарелку уходит 20 дней. Тоже все вручную. Действительно, настоящий мастер. Есть палех, холлы, такая школа в российской росписи. Еще в руки училище. Помню, моя тетя училась этому пилище кисточками расписывали сусальным золотом такие специальные шкатулки, их тоже потом ставили в печь обжигали там лак специально очень кропотливая работа Именно то же самое вот, так что удивительный край и мастерами и да вот так вот у них все тут было собирают воздушные шары для следующего полета только что две девушки, Ирина и Елена, решили пойти на выход, они тонко чувствуют энергетику. Ну, теперь у нас осталось 5 человек, это первая квартира, 3 плюс 1, сейчас мы посмотрим 2 плюс 1. Большая, просторная, светлая, хорошая квартира. Да, со всех ракурсов здесь красиво, конечно, Каппадокия завораживает. Русская женщина. Я Это у меня французский тост. Вот этот французский тост, да. да. Как тебе спалось? Ужасно. Почему? Расскажи. Да хорошо, мне спалось так вилку. Нет, ты говори, как есть. Почему тебе плохо? Это моя вилка вообще-то была. Я не вижу, То, что я снимаю тебе, это не значит, что я не вижу. Сейчас найдем тебе вилку, а ты пока скажи, все-таки как тебе спалось? Давай. Отлично. Очень хорошо. Да? Я даже не почувствовал, как я заснул и как проснулся. Да? Ну, сейчас ты, ты уже проснулся или нет? Да. Все, приятного аппетита. Бери мою. Вилку.